Привет, друзья! Сегодня у нас процесс создания Stories для Instagram. Будем создавать вот такой вот Stories. Для начала новый документ. Ctrl-N, 1080 на 1920. Нажимаем «Создать». В первую очередь я создаю корректирующий слой с цветом. Вот сюда. И выбираем цвет. Беру цвет ближе к черному. Темно-темно серый, полностью черный фон я обычно не использую. И нажимаем ОК. Далее перетаскиваем фотографию на наш документ. Я уже заранее ее скачал, у вас это может быть не наушники, любой другой товар. ОК. После этого мне нужно отправить наши наушники, чтобы вырезать их от фона. Я использую инструмент перо мне нравится его удобно контролировать в отличие от быстрого выделения тем более здесь границы у нас нечеткие. Горячий горячая клавиша P берем обычное перо и начинаем выделять да кстати небольшой совет когда у вас фон и само изображение Плохо отличаются по цветам, к примеру, вот здесь вот практически черный сливается с самими наушниками, что я делаю в этом случае. Создаю сверху новый корректирующий слой, любой из цвета коллекции, возьму, к примеру, уровни, и немного вытягиваем средние тона, плюс светлые. Все, сейчас границы уже лучше видны в этом моменте, и я не ошибусь, скорее всего. Можно еще попробовать черный, все, отлично. После отправки я уже выключу этот слой и будет все окей. Выбираем слой с изображением и поехали выделять пером. Сейчас видео немножко ускорится, чтобы экономить ваше время. Закончили отправку, нажимаем выделить область и создаем новую маску. Так, эту область мы выделили, ОК. Теперь сжимаем Ctrl, щелкаем на правую сторону, чтобы выделить область за наушниками. Снова выделить область, ОК и теперь нажимаем на Delete либо Backspace. Далее Ctrl D. Фон сейчас серый, потому что сверху у нас корректирующий слой. Мы его выключаем. Готово. Обычно я проверяю на всякий случай, даже если фон у меня будет темный, я делаю его светлым, либо выключаю в данном случае заливку цветом, чтобы посмотреть, нет ли больших косяков в обтравке. Более-менее окей, меня только напрягает вот здесь небольшой момент. Зубцы. От них можно избавиться, выбрав маску у наушников, фильтр. Другое минимум. И выбираем 1-2 пикселя. Тут в зависимости от того, насколько вы сильно накосячили по краям при отправке. 1, 2. Ну в моем случае и 1 пиксель смотрится окей учитывая, что у меня будет темный фон еще. Возвращаем наш фон. Теперь напишем текст и сделаем подсветку за гарнитурой. Создаем новый слой, инструмент текст. гарнитура опустим чуть-чуть пониже. Еще важный момент при создании сторис. Сверху и снизу есть зона безопасности. Это же, наверное, наоборот зона опасности, а вот здесь вот зона безопасности. Это то место, где у нас будут отображаться различные э, иконки, типа, типа стрелки вверх. Это в сторис в инстаграм. Либо значок аватарки. Сейчас покажу скриншотом. Так, вот здесь у меня, по-моему, было. Вот, видите, зона Сверху и зона снизу. На них не должно располагаться никакого важного текста. Потому что здесь располагаются иконки инстаграма. Возвращаемся к нашему макету. Обычно я расчерчиваю зоны примерно 200-250. Вообще по правилам 250. Так... Но если прям прижимает, можно сделать 200, главное, чтобы там не располагался текст. Если какие-то иконки, например, они могут выходить за границу 250 пикселей. Можно сделать, создав прямоугольник высотой 250 пикселей. Либо использовать линейки, кому как удобнее. Вверх, вот здесь у меня расстояние будет 250, на всякий случай. И ниже сделаем тоже 250 с помощью направляющих. Готово. Прямоугольник удалим, направляющий пока что скроем. Ctrl-H далее снизу напишем текст с прайсом. У нас тут 4990. Шрифт. Уменьшим где-то до 70, думаю. И рядом располагается зачернутая цена 6. 990. девяносто поставим значок рубля R 4990, конечно же влепим тоже букву R рубль шесть мы уменьшим где-то до 50 пунктов объединим все это дело в папку Ctrl A и сделаем по центру Ctrl D снимем выделение 6,990 у нас будет зачеркнуто, плюс у него будет чуть более серый цвет. Чтобы визуально подчеркнуть цифру 4,990, а 6,990 сделать менее заметным, мы его сделаем потемнее, поменьше. Теперь берем инструмент линия, горячая клавиша U, и видите, зажимая shift плюс U, у нас выбираются вот здесь вот инструменты. Мне нужна линия красного цвета, толщина где-то на... 4, думаю, пункта. Пиксель, вернее. Да, это у нас будет зачеркиваться. А 4990 наоборот подчеркивается. Я дублирую его, зажав Alt. Ctrl-T сделаем длине. Готово. Переименуем папку в price, снизу добавим сайт sony.com. Пусть будет так, конечно же, это концепт баннера. Вы можете поставить сюда вместо наушников любое другое изображение, которое вам нужно, и написать любой другой сайт, соответственно, Sony. А здесь делаем поменьше на light чтобы так сильно не выделялся, и где-то до 35 пунктов. Ctrl-A по центру, Ctrl-D. Снимем выделение, сделаем все-таки посветлее его. Отсюда возьмем пипеткой цвет. Так. Уменьшим немного размер наушников. И сделаем сзади так, горящий свет от гарнитуры.